Друзья, всем привет! С вами Санек. Продолжение прошлого видоса. В прошлом видосе тестили нагрузки. Теперь вот доделал, доработал а вот эту часть. Этого дышла, как его назвать, по-другому я не знаю. В общем, сделал не как у всех, что а, ставится отвал близко к вот этим серьгам. Ее можно, кстати, отстегнуть и отвал поставить вот сюда. Вот. ну. Это тоже как адаптер, что ли, будет. Э -э, непосредственно. Куда тоже можно будет его ставить. И теперь э -э, меняется э -э, не только угол атаки, но и высота до земли. Помните, да, в прошлом видосе я говорил, что 15 сантиметров, мужики, меня э -э, не устраивает. Не устраивает. Поэтому сделал вынос от вот этой всей Конструкции. сейчас вот на примере своего корыта покажу как теперь меняется вышина до низа есть рабочие положения а есть транспортные в общем давайте сейчас навешу и быстренько покажу Итак, навесил свое корыто, так называемое, отвалом на это дышло. И сейчас проведу некоторые вот замеры до земли от низа резинкой вверх, так, чтобы более-менее наглядно было видно по жесткому краю, как меняются регулировки, настройки да, на вот, эту, на вот эти все вещи. Возможно, они лишние, но я посчитал, что так будет намного удобнее. Значит, обычное рабочее положение. Вот это третье положение. Ну, здесь шплинт не ставил, он лежит. Чтобы одним чекерить быстренько и менять. Чтобы не два их гонять, а одного достаточно, чтобы показать. Итак, давайте по этому краю будем смотреть ну, двадцаточка. Не знаю, видно, нет? До низа. 20 сантиметров. В прошлый раз было, мужики, помним, да? 15. Вот. Это такое рабочее положение. Рычаг я опускать и поднимать не буду. ну Понятное дело тут. А, ход составит 20 сантиметров. Так, давайте перекину сейчас на одно положение вперед. Так, Переставил. На одно положение вперед. И теперь вышина составляет, мужики, ну, 11-10 с половиной. Примерно. До низа. Понятное дело, да? Это я показываю на примере конкретно вот этого. Еще раз повторюсь, корыто. Это действительно было корыто на ферме. Но сейчас оно, отвал сделано по-быстренькому. Здесь будет делаться совсем другой отвал. Совсем другая лопата. Конкретно под этот весь механизм. И зазоры здесь, и размеры будут совсем другие. Те, которые будут меня устраивать. Не заказчика, а именно меня. В общем, одно положение... Где-то примерно 9 сантиметров меняет расстояние. Ну, примерно. Сейчас мы померим. Давайте перекину теперь на самое-самое крайнее. Просто чисто вот посмотреть. Переставляется очень быстро. Вот тут его рукой придержал. Перекинул. И тут теперь составляет ну, где-то 2 сантиметра до земли 2 сантиметра это при полностью поднятом ну, может быть когда-то и пригодится вот такая вот штука, а может и никогда не пригодится, ну тем не менее пускай будет а, тем более если я буду делать здесь а, свою лопату, то я ее сделаю при вот этой настройке сделаю ее сантиметров 10 от земли чтобы она была вот при полностью поднятом дышли. это будет очень удобно а, расталкивать а, допустим отсев не нужно рукояткой вообще пользоваться разогнался и пошел толкать кучу и в 10 сантиметров она ровненьким слоем будет все это дело а, равнять, а потом эти 10 сантиметров можно уже а, Поменяв вот здесь настроечку, да, дожать и распланировать. Это чисто такой будет вариантик. Не пользуясь ничем. С разгончика, таран, и пошел, я думаю, землю даже и все остальное. Вот как-то так. Все. И теперь поднимаемся. Это стояло здесь. У нас вначале ставлю сюда, сюда и сюда. Смотрим как меняется вышина. Так, запись пошла. Там, мужики, перекинул. Теперь составляет 29 сантиметров в поднятом состоянии. Следующая, следующая составляет уже 38 сантиметров. Следующее положение. Ну и самое-самое Крайнее положение, которое можно поставить, составляет 47 сантиметров. Вот. Это, скорее всего, транспортное положение, чтобы вот здесь, вот, если видно. Ну, сейчас я приложу э, трубку. Вот хотя бы, вот эту. Подышло, вот так поставить снизу, вот так вот приложу, приложу, вот и труба, мужики, видно, да? Лопата проходит, то есть самая нижняя точка вот здесь, хотя нижняя точка это мост, но тем не менее лопата выше дышла. Это такое транспортное положение, чтобы не бояться где-то там упереться, зависнуть. Вот, как-то так. Кстати, можно еще колеса менять, мужики. Видно, да? Трахторок просто. Вот так вот, смотрите, наступаю. И вот. Поднимается. Поднимается трахторок. E просто одной e ногой. Может сложиться. Как-то так. Кстати, вот, чуть не упало. Набор ударных головок глубоких. Это э, какие присутствуют в наборе. Человек подогнал владелец вот этого э -э, трахторка, будем так говорить. Поэтому не такой уж он и плохой, как некоторые считали да, и писали в комментариях. Все хорошо, я уже им немножко поработал здесь. Вообще шикарно под э -э, новый мощный айковерт. Вообще же кардос. Вот такие вот дела, мужики. Поэтому почти 50 из 15 возможных. Благодаря только вот, вот этому э, вылету. Ну, при желании, при желании, если это не понадобится, повторюсь. Отстегивается вот это. Здесь будет делаться другая. Отстегивается вот это. И лопата ставится Непосредственно на вот эти вот уши. Вот. Как-то так. Это, пожалуй, все. Теперь его можно выгнать и заниматься э, новым проектом. Двигатель на подлете. Звезды где-то тоже на подходе. Самое основное это звезды. Без них Коробку не выставить. Рама у меня готова. Как-то так. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.